Сейчас, что будет, чтобы вы понимали эти представления, это сейчас попытаемся организовать дискуссию «Миф э, о толерантности белорусов и битва и Ну, вот это что-то достаточно популярное, наверное, да, то, что вы толерантные, и об этом много говорится, но говорится по-разному, с разных э, сторон. И сегодня я буду рад тому, что промодерировать эту дискуссию, э, дискуссию вызвался. Антон Борисенко, социолог и участник проекта «Люди предусим». Очень интересный проект, советую про него поискать в интернете. Следующие спикерки, которые сегодня согласились принять участие и поделиться своими мнениями, видениями и знаниями, это Марина Соколова, историк. Руководительница концентрации «Критическая урбанистика» в Европейском колледже Liberal Arts в Беларуси. Также это Татьяна Кузнецова. Она является специалисткой по коммуникациям Центра экологических решений. И также преподавательницей Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси. Liberal Arts. И Марина Штрахова. СОСНО а Центра развития эффективной коммуникации Живая библиотека Беларусь Живая библиотека Что ж, я с большой радостью передаю слово участникам и участницам дискуссии и буду рад помочь вам всевозможным да. Добрый день, уважаемые коллеги и друзья Мы Очень рад и вам, что вы послушать и поучаствовать в дискуссии на такую тему. Uh, у нас есть полтора часа. Мы uh, разделим дискуссию на две части. Это, это события на две части. Uh, сначала, в первой половине, мы поговорим uh, в целом о вот, патератности, вот, да, о всеми влоги, о всяких таких вещах, как эти феномены проявляются в современном городском жизни. А uh, во второй половине я расскажу о результатах своего исследования Люди, которые непосредственно взаимодействуют с изуминными группами, а именно сотрудники общественных организаций, журналистов, да, воспринимают относиться к этому изумным группам. Но это будет вторая половина. И мы, конечно, приветствуем ваши вопросы, то есть в каждой из этих частей предусмотрено время для вопросов по залам. Вот, спасибо большое нашим экспертам, которые сейчас расскажут много всего интересного. Я бы хотел начать с общего понимания толерантности. Можно? Может, ближе держать. Следующий слайд. Следующий слайд. В главном Белорусском театре уже второй год показывают пьесу, которая называется «Холерантность». Я пос... в Купалском театре. Я поставил а, «Николай Кирилл». И а, в оригинале этот пьеса называется «Бог резни» или «Бог войны». Но поскольку в Беларуси с войной ассоциацией, не такие, как могут быть европейские зрители, поэтому режиссер спектакль решил назвать эту постановку «Колерантность». Э, это довольно интересно, потому что, если мы посчитаем декларацию о толерантности, да, которая была принята 16 ноября 1995 года, то мы увидим там слова «Колерантность» — это «добродетер», который позволяет нам превратить преодолеть культуру войны с помощью культуры мира создать мир вот. и, окей, Режиссер Пинегин делает постановку называется, «Толерантность» и он добавляет в эту постановку одну линию, которой в оригинальной пьесе не было Пьеса написана в 2006 году а постановка в 2018 года Пинегину было важно еще кризис связанный с беженцами в Европе и может быть, добавление именно этой линии и потребовало от него а, назвать этот спектакль не «Бог резни», «Бог войны», а «Толерантность». Я хочу сейчас показать вам цитату из интервью Пинегина, где он объясняет, что такое для него толерантность. Можно следующий слайд? Я дочитаю. Болтая о мультикультурализме и толерантности, можно не заметить, сейчас становиться мельничеством в своей же стране можно много гарантии получать, понимать и принять людей. А в это время твоих людей будут добиться на очередях машины на каждый месяц. И это очень горько. Я европейский, я это чувствую. Я хочу сказать, что хотя с одной стороны использование слово толерантности можно сказать, по крайней мере, в названии пьесы, соответствует тому, о чем говорится в декларации о толерантности или декларации о сотрудничестве, то, с другой стороны, это может быть не самое общее премьер от толерантности, поэтому сейчас я бы хотел задать вопрос нашим экспертам. Вот, да. как вы понимаете толерантность, и если вы с другими пониманиями толерантности не похожими на ваши и с чем это может быть связано? Спасибо. Ну, поскольку у меня микрофон, то, видимо, придется мне первое говорить. Вот. Возьмите, большое спасибо всем, кто Сегодня пришел на это мероприятие и остался нас послушать, потому что мне кажется, что это очень важная тема. И а, мне кажется, что а, одна из важнейших тем, поскольку, а, которую нужно обсуждать, поскольку мы очень осторожно к который является стереотипным, который суд используется и о котором мы перестаем задумываться. И вот мне кажется, что очень показательно в самом начале, когда мы услышали, ведь декларация на русский язык переведена как декларация о терпимости. Очень интересно, почему мы, когда говорим по-русски, мы все равно говорим толерантность и никогда не говорим терпимость. Есть какие? Но у меня, конечно, есть, потому что этот вопрос у меня возник, и я об этом думала. И мне кажется, есть соображение этой тему. Да, вот я Татьяна. У меня такое спонтанное соображение. Мне кажется, что все слова, которые не нашего родного языка, они воспринимаются как что-то новое. Например, вот с что-то похоже происходит. То есть люди не создают свой конструкт, по которой происходит такая дистанция. Совершенно верно. Вот это вот остранение а, а, не дает нам возможность задуматься о том, что на самом деле стоит за этим словом, какова у нее, а, а, какова у этого сила. Потому что, вот а да, вот, вот когда мы говорим толерантность, у нас а, совершенно другой а, словесный ряд возникает. Мы, мы вообще не задумываемся, кажется, что это слово, вот, оно есть, такое и есть. Вот то, что я буду дальше говорить, и еще говорить а, о том, как я понимаю толерантность, а, Я бы хотела начать, а, прежде всего, с определения своей, наверное, идеологической, может быть, идейной позиции. Да? То есть а, для меня важнее всего моральная свобода индивида, да? и в этом я отвечаю. Потому что у этого слова глубокие, во-первых, религиозные корни. Во-вторых, это слово является результатом властного дискурса, потому что кого мы терпим на самом деле? Что такое терпимость? Терпимость — это то, что мы считаем неправильным, не таким, как следует, но тем не менее мы это терпим, мы допускаем его существование. Поэтому, когда мы говорим о разных форматах терпимости и о том, что мы продвигаем терпимость, мы всегда должны понимать, кто об этом говорит и зачем об этом говорит. Потому что, в принципе, вот сейчас флософы говорят, что есть четыре подхода к пониманию терпимости как таковой. Это, во-первых, вот эта вот властная терпимость, когда иерархически какие-то группы допускаются в обществе, им разрешается существовать, хотя их стиль жизни, в общем-то, не определяет, не определяет одобряется. Вторая – это такая горизонтальная терпимость, то есть это когда мы вот на бытовом уровне, у нас нет властного ресурса, нам не нравятся эти люди, но мы с ними не, не сражаемся просто потому, что ну, какой-то минимальный консенсус нужен, мы избегаем с ними конфликта. Третья концепция заключается в том, что терпимость основывается на взаимном уважении. Вот это мне нравится больше всего, потому что это уважение, не требует а, внутреннего принятия того, что делают люди. И а, очень интересная такая а, социолога Бриданского Ричарда Синь – это концепция, которая говорит о пористости общества и о том, что, в общем-то, вот, а, уважительное соседство – это то, как мы должны существовать. То есть мы должны уважать всех людей, не требовать а, их приспособиться к нашей жизни – но одновременно мы не обязаны принимать их образ жизни. И третий вариант это позитивное принятие. Да, когда я каким-то образом империализирую делаю своими внутренними ценности а, других сообществ и а, начинаю с, а, жить с ними вместе и в ладу. Но а, критики вот это вот а, тексты декларации, а мы знаем, что документы Организации Объединенных Наций это очень сложные документы, поскольку язык в них. Это ведь документы не обязывающие, это означает, что язык должен приниматься всеми странами для того, чтобы они выполняли. И вот, вот этот сложный переговорный процесс очень часто искажает изначальную идею. Так вот, критики текста декларации говорят о том, что уж коль скоро в декларации терпимость обозначена как уважение, как принятие и так далее, то тогда для нормального, обычного слова «терпимость», как мы привыкли его понимать, должно быть какое-то другое отношение. А терпимость, на самом деле, во многих случаях – это просто равнодушие и незаинтересованность. Поэтому, завершая пафос и возвращаясь к толерантности белорусов, мне кажется, что когда мы говорим о терпимости белорусов, то мы главным образом говорим о, о, о, о том, что… А наши соотечественники а, апатичны во многих случаях, а, равнодушны во многих случаях и не интересуются очень многими вещами. И от того вот мы имеем то, что имеем. Такая невеселая сказочка. То, что касается -то толерантности, у нас это слово есть на нашей миссии, что мы будем такое громадство, которое побудовано на принципах толерантности. И я всегда, когда я это слово, я понимаю, что это с разными словами, которые сейчас уживаются на нем в стадийной мовой коммуникации. Кожный из, из нас может разумеется их абсолютно по-разному. И в этом смысле разговор про то, что такое толерантность для нас, как мы ее разумеем, для меня так само бачится потому что для нас, когда мы говорим, что мы развиваем грамадство, добываемого принципах толерантности, для нас это грамадство как раз Это громадство где у каждого человека есть право быть иншим, есть право отгрозниваться, есть право не вписываться в некую рамку, ножу, норму, якую изначайникую явно на большинство. А у этого человека есть это право, и никто его ция, я не будет за это суджать. И поэтому для меня это право взаимоповага, и наша организация с этим работает разными форматами. Да, мы им показать, что все люди разные, так бывает. То есть это может вас отрозниваться, в этом нема ничего страшного. Необовязково это понимать и в этом смысле поделять, что да, я поделяю костюмность и иншего, поэтому я его принимаю. Не, не обязательно, абсолютно, но надо давать иному человеку право быть иншим и не делать ничего негативного в отношении других людей, которые другие от вас. И это то, что ты чисто толерантность, как як... мы ее разумеем, живаем в библиотеке, как мы ее пробуем просовывать в про наши форматы. Ну, я бы сказала, что толерантность для меня, как я понимаю, толерантность и лицепие, ну, да. в общем, толерантность очень отличается от равнодушия. И если мы хотим создавать на самом деле... Э, такое фривалистичное, толерантное общество, то, мне кажется, самое, одно из главных – это то, что мы должны совершать какую-то работу. То есть то, что мы просто э, не против, что другие люди существуют, не значит, что мы толерантные люди. Потому что э, ну, это, это вот то, что примерно сейчас в Беларуси, мне кажется, есть. Вроде бы как никто не против, но э, проблема начинается всегда тогда, когда э, мы вступаем в коммуникацию с этими людьми и здесь уже ты не можешь просто от них как бы отвернуться. То есть ты обязан с ними как-то взаимодействовать, и это предполагает какую-то активную работу. Мне кажется, что вот такие проекты, как Живая библиотека, например, они как раз таки вот развивают эту толерантность, потому что тебе нужно совершить усилия. То есть это всегда какой-то момент там, эмпатии, коммуникации, когда ты понимаешь, что есть другая точка зрения. То есть ты как бы, немножко превосходишь себя. А не остаешься в своем показанном белке замкнутом с там, жесткими границами. Спасибо. Я хочу благодарить вас за ваши ответ и сказать, что важ, да, важная вещь, которая в том числе и в декларации видите, прописана, это признание того, что все люди разные, что нет единой природы человека. Это написано в прямом языке. Да, вы разычаете по внешности, по полу, поведению, ценностям и так далее. И э, всех своих ценностей не допускаться. Главное признавать разницу. Я хотел бы спросить э, о мифе про федеральных белорусов, потому что я когда готовилась к этой дискуссии и гуглил прямо миф о федеральных белорусах, я видел статьи, которые э, были написаны еще в начале 90-х годов, вот из... 15-20 лет многие борются с мифом о федератных белорусах. И у меня вопрос, вот, какие проявления этого мифа, с каким проявлением вы сталкиваются с или профессиональные деятельностью. Вот, и может быть что-то есть в том, что -то ваши фазы делают? Ну, Категорически нет, которые. Я могу сказать, что. Я не сталкивалась ни с мифом о толерантности белорусов, потому что я все-таки предпочитаю это весь свой вот. В принципе, обо всех белорусах я тоже ничего не могу сказать, потому что всех белорусов, к сожалению, не пришлось за свою долгую жизнь видеть. Мое сообщество, то есть люди, с которыми я общаюсь, это те люди, которые действительно позволяют мне практиковать свою собственную моральную службу. Вот. И если терпимость – это это, да, то, то, то в общем э, это так. Что касается того, на что мы ссылаемся обычно, что якобы граждане Республики Беларусь мало возражают на то, что их раздражает, Вот мы так это назовем, да? Если нет, мы их будем распаковывать. Да, у меня вообще к залу вопрос. Вот, когда вы слышите а, вот, вот это вот словосочетание толерантность белорусов», что приходит вам в голову? О чем вы думаете? Это просто первая ассоциация. Равнодушие, культура, неправда. Неправда. неправда. Равнодушие, культура, неправда. Наш внутренний стереотип. Фиотип. Ментальность. Ментальность. Ну, ментальность — это, это как бы... Ну, национальный характер. То есть, на, уже, национальный характер, все же мы да. считаем, что белорусы терпимы. Это апатия. А вот, э, апатия. Апатия? Апатия. Вот мне нравится это слово апатия. Я как раз сама недавно его использовала. Мне кажется, тогда. это больше неверие в то, что ты можешь это поменять, или что это поменять. О! А потому что лень чего-то менять, именно потому, что ты не веришь в то, что можно поменять. Вот. Вот. А я, я к чему это все веду? Что когда мы а, вот эти вот расхожие словосочетания встречаем, наша первая задача вообще их просто распаковать. Не проходить мимо и сразу начинать. А вот мы согласны с мифом о толерантности, не согласны с мифом о толерантности». Да? Нуж, нужно попытаться понять, что за этим стоит, что мы за этим видим. И вот сейчас даже, мы увидели, я, конечно же, выдергиваю да, те ответы, которые мне понравились больше всего. Вот, но, тем не менее, действительно, вот эта вот неспособность или нежелание что-то делать, в той ситуации, когда ситуация тебя раздражает. Да? Хотя, на самом деле, это же не всегда так. И, и нормально очень часто люди, некоторые индивиды отстаивают свои права. Да? Те люди, у которых много моральной силы, много энергии, там, еще чего-то. Вот. Но в большинстве, конечно, не веря в свои силы, причем, наверное, не от того, что а, ничего нельзя изменить, еще и от того, что люди не знают, как это делать неинформированность, а разного рода возможности а, отсутствие поддержки сообщества. Я, я, кстати, может быть, еще и потому, что у нас, вот, я не знаю, согласятся ли со мной коллеги, но мне кажется, что у нас общество достаточно атомизировано, то есть люди одинокие, а, сообщества а, не везде и не всюду поддерживают тех, кто собирается что-то делать. Вот. А когда мы видим одинокого индивида, который стоит перед государственной машиной, да, очень мало людей найдется для того, чтобы один на один встретиться со всем этим репрессивным аппаратом, на самом деле. Ну, я имею государственный аппарат в любой стране, он всегда репрессивный. Я столкнулась впервые с мифом толерантности в школе. В данном учебнике так и, так и было написано, что белорусы толерантные люди, и мы толерантный народ. И, как правило, это подкреплялось тем, что в белорусских там, местечках, в каких-то маленьких городах, всегда э, существовали разные религии. Ну, разные имеется в виду э, христианские религии, это, там, православные, просто разные направления христианства, православные и католические. То есть э, во многих местечках до сих пор есть и католические и православные храмы чуть ли не на одной площади. И э, отсюда... Мой такой тезис, что мне кажется, белорусы, в принципе, сами по себе, они и толерантные, и нетолерантные, но то, как они относятся к каким-то определенным группам, зависит от того, насколько они имели опыт взаимодействия с этими другими. То есть исторически так сложилось, что вот у нас были две вот эти конфессии, и мы как-то привыкли с ними жить, и у нас нет каких-то предусуждений, предрассудков по поводу них. То есть мне кажется, что более или менее мы вот эту тему проработали как-то нормально друг к другу относимся, но если мы посмотрим, что как сейчас или э, гипотетически могут белорусы относиться к представителям других религий, например, там исламской, которых меньше всегда было традиционно, или там буддисты, или китайцы сейчас приезжают как-то новые национальности, которыми мы никак не взаимодействовали, поэтому мы не, не знаем ничего про них, мы и боимся, и как бы не принимаем, и еще э, добавляет э, Неразвивающая толерантность, мне кажется, то, что мы можем, то есть нет какой-то активной политической жизни, да, то есть нет пространства общего, где мы могли бы столкнуться с этими другими людьми. То есть если бы этого было больше, мы бы больше разговаривали друг с другом. То, мне кажется, толерантность бы развивалась. Но ну, так как, в принципе, политической жизни очень мало, мы, как, бы, да, вот как Марина сказала, очень организовано живем, и ну, так и продолжаем. Сейчас я готова подсказать небольшую историческую ремарку. А, а, один из примеров вот такой вот геологической терактности в Беларуси – мирное существование разных конфессий. И то, приводится к примеру а, небольшого города Уилья, в котором а, татары жили прям с э, времен Битвика, в общем мирно живались и католики, и куставы, и православные в одном небольшом городе. И в 2008 году в этот небольшой городок была экспедиция социологическая, которая участвовала Татьяна Вагалавская. И она рассказывала, что вот жители, когда говорят о том, чем они воздействуют в своем городе, они предоставлены мирным существованием разных конфессий. Но по факту, эти разные конфессии в городской жизни не присутствуют. А мусульмане исполняют свои мусульманские обряды у себя дома в своих местах, про которые никто больше не знает. Которые исполняют свои обряды в своих местах, о которых не знают. В общественной жизни все, все это просто отдельные люди, действительно организированы. Которые не представляются православными, католиками и депутатами. Просто жители города дни. При том, что какие-то вещи, связанные с мирным межконфессиональным существованием, действительно были. Например, горожане вспоминали, что в 70-м один из руководителей администрации, который городской, или районный, он был сам поляк, но у него была договоренность с мулой а, в Ибии, о том, что мусульмане могут не работать в пятницу, потому что у них это выходной день, этого они работают в воскресенье. И это реально проявление, учитывание различий и потребностей других людей. Но это было в 70-е годы, а в 2008 году мы сейчас таких вещей уже более древние. Теперь я понимаю отчасти неподолерантности, потому что на самом деле существование католической православной церкви как признак религиозной церквимости это нет, потому что после восстания 63 64 года на самом деле в тех местах, где, строили, где были католические храмы Просто имперское правительство начало строить православные церкви. И поэтому, именно поэтому в каждом населенном пункте у нас есть, ну, почти в каждом где сохранились, у нас есть католическая церковь и православная церковь. Вот вам, пожалуйста, мифы потерпимостей. Даже, даже, даже, даже это не. Другое дело, что на территории Беларуси долгое время существовала унианская церковь, которая в 1832 году была ликвидирована. А, но, тем не менее, традиция, вы знаете, что нью церковь, это союз международной православной церкви, где а, были а, обряды такие гибридные, скажем так. Да? А, и вот эта вот традиция действительно осталась, потому что а, когда этнографы а, ездили в Беларусь и вот, изучали как водолажское да, в XIX веке то, все происходит в Беларуси, они как раз-таки говорили о том, что а, беларусы ну, жители белорусских губерний тогда говорили, они ходят и в православную церковь, и в католическую. Но чаще они сначала идут в католическую церковь, а потом в православную. Вот. А поэтому, опять всегда нужно думать, о чем мы говорим. Дочекалась. Ну, мне, в этом смысле, так само, верненько, должно да, быть на Танин, потому что я так само сидела, сгадывала откуда пришла в первый раз в голову типа, это разумение, это стереотип про то, что белорусы толерантны. Мы когда, и, ну, и это вот было про школу, про загадки конфессии и поснальнее, э, какие момент, что какие моменты здесь не так, и мы решили, что мы толерантны до всех, а не только до конфессии, хотя и до мира, но и у больше, да, у некие моменты, что здесь докладно пошло не так, и... Мы, например, начинали 5 года тому працевать с форматом живой гиблиотеки. Мы реально вели вот и эмоционно усведомляли, что толерантность для нас — это стереотип. И нам спочатку реально требует говорить стереотип про толерантность, как бы сделать людей больше толерантливыми до инших, как бы они одно одного больше поважали, слушали и позволяли иншим людям быть иншими мне поддается, что это, ну, как бы обновленная, трансформация, потому что все больше, ну, знаешь, за каким-то чем-то просто я все больше за это читаю, потому что больше вратаю внимание, читая разные исследования и артикулы, которые, так, вельми-вельми поступово, аккуратно разбирали какие-то стереотипы, показывали на исследованиях разные аспекты, про то, что белорусы Абсолютно не толерантны. Яны не принимают меньших людей. И мне подается, что это стариотип, мы все-таки уже не такие прям мощные, украненные, не все его уже на радость поделяют. Хотя, конечно, когда пойти в школу, например, и поведеть, как что выкладывается, то все так же, как было, и было, не какие но мы все еще такие же толерантны. Про какие-то опытовые штуки, где с этим сталкиваешься, не веду. Когда мы видим, но таки про садейность, то это очень часто, ну, например, на самих мероприятиях, или люди приходят и говорят про то, что не, ну, у нас, в принципе, с 3 мы толерантны, но... И за каждый колючий обе начинается: але где ты книгу я не пойду, але коммунисты вот такие, але гомосексуалисты вот такие, поэтому я не пойду с ним разговаривать. И але да але человек толерантный, але кто с, с этим толерантностью его выключается. И это так само наша такая. Я не веду, такая конструкция у головах шмат кого, коли мы кажем, что мы такие, например, мы уважаем право женщин, але нормально, коли они зарабляют меньше на той же самой посаде. Я добро ставлюсь до всех людей, а я есть, и вот за всем не веду коммуникации. И это ну, такие конструкции, с которыми треба бороться, но я не помню, что ли ты допомогла, что ли ты пожелаешь для а кого. Вот возражу. возражу, потому что что... Э, э, на что именно случилось, я скажу, возражу. Да? Вот. А возражу на то, что вот Марина сказала, что э, человек э, э, воспринимает и называет себя как человеком терпимым, вот. А, а на самом деле не хочется разговаривать с феминистками, допустим. Да? А я считаю это нормальным, потому что а на самом деле я не обязана разговаривать со всеми. Я не должна каким-то образом я не знаю, высказываться... Хотя я не высказываться могу особенно в дискуссии да, с феминистками, если... Это... Не потому, что я не феминистка, как раз наоборот, но я для того, чтобы в качестве примера, да, я ведь могу высказываться, то есть я могу придерживаться своей другой точки зрения, да, и, и мы обязаны дискутировать, и мы, если хотим, мы можем это обсуждать, если хотим, мы не можем, можем это не обсуждать. На самом деле есть еще Карл Поппер, такой философ, я прошу прощения за вот все эти отсылки, но, честно говоря, я, я так думаю, поэтому так и говорю. Вот, он сформулировал а, так называемый парадокс толерантности. Парадокс толерантности заключается в том, что если общество а, полностью толерантно, то в конце концов те, кто нетолерантны, эту толерантность уничтожат. Значит, возникает вопрос, до какой степени толерантное общество а, позволяет себе быть толерантным? И где вот эта вот граница свободы высказывания, свободы сознания и свободы выражения мнения? И вот тут мы очень часто опять сталкиваемся с тем, что может называться или называется на политическом, на политическом жаргоне как позитивная дискриминация. Да? Когда какие-то высказывания, в принципе, потому что они либеральный наш политический дискурс, он очень репрессивный, он очень не разрешает нам, он абсолютно не дает нам свободу морального суждения и высказывания, и потому что формирует индивидов таких, как такие нужны этому э, либеральному, этой неолиберальной структуре. Вот. И получается, что, кстати, вот э, и это может это, порождать вот эту самую неэффективность, потому что когда человек придерживается определенной точки зрения, да, и, и не может ее высказать, потому что господствующий дискурс считает это неправильным, нехорошим, с ними не вступают в дискуссию. То, то, в общем-то, что остается для человека замкнуться в ненависти к окружающим, потому что в не дают риск, поэтому как-то надо... Не, не обязательно, чтобы все говорили про финизм обычно. Спасибо большое. Да, очень важно сохранять признание Признание, признание различий между людьми, и а, мы уже из обсуждения пришли к такому выводу, что там, миф о нетолерантности связан, на самом деле, с тем, что люди, скорее, люди просто равнодушны, апатичны, или различия не могут проявляться публично, они просто невидимые в общественной жизни, а как только они становятся видимыми, сразу возникают какие-то конфликты. И я бы сейчас хотел поговорить о том, какие различия вот сейчас в белорусском обществе становятся видны и вызывают конфликты. И у меня есть несколько слайдов с результатами социологических исследований о просто ценностях и общественном мнении белорусским. Я хочу показать. Можно? Следующий слайд. Это, это исследование... Еще, еще следующее исследование 2016 года там спрашивалось, насколько лично для себя вы считаете ну, приемлемым проживание по соседству с разными группами людей. И мы, красное — это значит неприемлемым. И мы видим, что, например, 90% участников этого опроса — это тысяча человек. Случайная выборка — это представление о мнениях взрослых белорусских горожан. 90% не хотели бы жить по соседству с потребителями наркотиков, 70% не хотели бы жить по соседству с людьми, с людьми живущими с ВИЧ, и чуть-чуть меньше, например, настолько же не хотели бы жить по соседству с представителями ЛГБТ. Вот. А что касается людей иного вероисповедания, то здесь уже какого-то такого напряжения не существует, и, видимо, да, люди из большего готовы мирно существовать вместе с представителями других конфессий. Вторая часть этого вопроса это про мигрантов, беженцев и так далее. Здесь хотели бы насколько приемлемо для вас жить с представителями другой расы государства, с, представителями, с людьми, которые разговаривают на другом языке, с иностранными рабочими и с иммигрантами. И хотя примерно описываются одни и те же категории людей, мы видим, что меньше всего хотели бы жить с рядом с иммигрантами и, может быть, просто само слово может пугать людей и настраивать их негативно. Можно следующий слайд? Эта картинка, она используется практически во всех статьях про то, что белорусы нетолерантны, начиная с 2017 года, когда она впервые появилась в СМИ. Это результаты психологического теста, который на специальном сайте Тарбуда Проводился, в нем любой желающий мог ответить на вопросы об ассоциациях с людьми с кожей разного цвета, и из этого делались выводы о их российских отношениях, не всегда осознаваемых. И получилось, что, к сожалению, здесь не особенно видно, но могу сказать, что белорусы здесь треть из конца а хуже отношения к людям другой расы только в Чехии и в Детве. Да, в Чехии и в Литве. Ну, примерно такое же плохое отношение в Латвии и в Украине. А данных по России не было. Здесь этот вопрос сильно разошелся, и, ну, типа, белорусы третьи с конца в рейтинге по расизму. Какие же они толерантны. Но здесь интересно и важно понимать, что это тест, который люди проходили самостоятельно и отвечали на вопросы на английском языке. То есть отвечали на эти вопросы люди вполне себе образованные, способные понять эти вопросы да, и ответить на них. То есть это мнение не всех людей, которые живут во всех городах Беларуси, это мнение, скорее, очень образованных людей. И ну, довольно слайд. Да, это результаты исследования уже 2019 года, Вопрос был сформулирован таким образом, что, по вашему мнению, достойно общественного порицания. Ну, и там много разных вариантов ответов. Например, больше всего достойно порицание кража чужой собственности. На втором месте наркоманы. На третьем, если муж бьет жену. На четвертом, получение взятки. Дальше – Но Здесь, в этом списке, есть такой вариант ответа, как гомосексуализм. Деносексуальность достойно общественного пересамения по мнению 73% ответствующих, 73% взрослых белорусских граждан. Довольно высокий показатель, можно сказать. То есть вот это различие, оно у равнодушных и апатичных белорусов может вызывать живое неприятие. Точно так же, как живое неприятие вызывает нелегальная иммиграция, 60%. 62%. И также общественное отрицания одновременно с этим всем заслуживает расизм. То есть большинство людей считают, что расизм заслуживает признание. Как и иммиграция. Вот. Это слайд, который я хотел показать. И теперь у меня вопрос к нашим экспертам. Как вот по вашему, какие различия вызывают у людей конфликты, такое враждебное отношение, и, может быть, даже ксенофобию? Ну, я думаю, что опять же те группы, с которыми люди меньше всего взаимодействуют. Ä... Ну, честно говоря... Например, я даже могу прямо так статистически говорить, но общая логика, мне кажется, в том, что чем меньше людей контактируют, может быть, это связано с тем, что, например, скорее всего, каждый из людей контактирует с гомосексуальными людьми, например. Но это как бы не принято, и люди это не афишируют. И опять же, если уже там на будущее, да, там на, на развитие толерантности работать и думать, что с этим делать, можно просто обращать внимание на то, что вот эти другие люди — это и, и мы сами же, и, и наши знакомые, наши близкие, наши родственники. И мне кажется, что это может как-то развить ту самую ну, такую настоящую толерантность. Для меня, для меня это, напомню, два вымирения. Одно — это то, что я зауважила про наш формат, про живые библиотеки. И это про... Ну, на самом деле, не только про живые библиотеки, но и про то, что в публичном дискурсе не больше, не больше так э, живо и научное парковывается. И я заложила как раз одну штуку, что то, что как бы, есть у каждого из нас, на то мы реагируем больше. что я имею в виду, это, например, сексуальность и гендер потому что непосредственно у каждого из нас эта характеристики есть и соответственно, у каждого и у каждого из нас есть полная позиция, поэтому, потому что у нас есть свой полный опыт и для нас он нормальный, в ну, смысле, он наш, значит, он ну, такой правильный, иснующий, мы заимствоваем что-то и поэтому когда мы видим на тоже же живой добротеции, мы видим людей с абсолютно иншим досвидом, которые по-иншему живут с иншим янтером, с иншей сексуальностью, тем большим готов публичные в публичной то в это вовлекает у нас некие наибольшие эмоциональные и наибольшие гучные реакции, тем ли, кому не подается, потому что нам хочется оборонить себе. Нам хочется бронить себе и сказать, что ну, наш досвид, и он самый нормальный, а весь дождь, утильный, не должен это ненормальный. И не такой объем основал, потому что вот, вот, вот так. Это то, что я зауважила за пять годов. Другая штука мне так сам, она больше подобная на то, что Таня так сам оказала, это про бачность и небачность. Некоторые штуки можно зауважить, некоторые — нет. У нас был забавный, забавный а вотбук. Моя организация разом с коллегами работала форум по обмене инклюзивными практиками и инклюзию. И, как после любого нашего мероприятия, мы обязательно собираем заворотную совесть про то, как прошло мероприемство, что было добро, реально любые ваши комментарии. И один из комментаров учал про то, что классный форум, все круто, але вельми шкода, что сироты Ведущих форума и ведущих секций, у а нас было три э, девушки, это я, э, Светлана Зинкевич и Валерия Влакохонова, из Зовцы за И нам сказали, что шкада, что среди ведущих и спикеров форума не было тех самых представителей разговорных групп. Дякую, что внешне мы троя выглядаем нормальными и подпадаем под некую норму в этих людей, но типа, это про то, что люди не ведают, кто я. Могтима я иньшей сексуальности, могтима у меня есть инвалидность, не ведаю, могтима что есть еще некие характеристики, но покольки внешне я выглядяю типа, нормована, то вот можно предъявлять и не предъявлять мне какие-то иньшие претензии. И это мне поддаётся вот это иншее вымерение про то, так само, что частка социальных групп и частка социально-уразливых групп за этого вымышлено мимикрирует под эту явную норму и делать выгляд, что да, мы, я, все, а на самом деле этого очень мощно попутывать и не отчувать себе собой. Вот. Ну, мне кажется, что Татьяна и Марина как раз-таки две самые принципиальные вещи обозначили. Во-первых, действительно, мы боимся, опасаемся тех и того, чего не знаем, тех и того, с кем не сталкиваемся. И второй момент, когда мы сталкиваемся с тем, что угрожает нашей идентичности, да? Вот мне такое, как я есть. Потому что а, для того, чтобы вести жизнь такую, как я хочу, то есть я а, создаю, вот живая библиотека, да, я создаю рассказ о себе, да, что такое я, что такая моя, моя личность. Моя, моя личность – это нарратив, это то, что я себе о себе рассказываю. И когда я сталкиваюсь а, с тем что бросает вызов моему рассказу, а оказывается, что мне нужно полностью свой рассказ менять. И если мы редко встречаемся с теми, кто вот эти вызовы нашим рассказом бросают, то мы просто не привыкли к этим практикам. Да? Мы не знаем, как, как переосмыслить свое положение в этом обществе, если есть люди, которые думают по-другому, живут по-другому, одеваются по-другому, едят по-другому. Да? И, и это, это воспринимается... Можно шкалу придумать эмоции, да, от просто равнодушия, отрицания, раздражения, активной агрессии. это уже зависит от, от обстоятельств. Но вот это вот две очень важные вещи. И еще, мне кажется, вот одну вещь, которую сейчас, о которой Марина сказала, о том, что, вот, наверное, действительно внешнее проявления инаковости вызывают большую такую непосредственную реакцию. Почему, опять же, потому что думать не надо потому что сразу видно, и можно показать пальцем. Вот, собственно, и все. Дополню, пришло в голову еще третий аспект. Я согласна, что вот это видимость, потом идентичность. И вот почему тоже на гендер я замечаю, что очень люди живо реагируют, потому что у нас ну, в культуре эта гендерная идентичность, она первичная. Да? Там первые годы жизни нам говорят, что кто я? Я девочка или я мальчик. И оно вот очень воспринимается как бы близко к сердцу, потому что я так понимаю, что в других культурах это не обязательно так, да? бывают разные идентичности. И еще третий момент про э, осознавание других групп как угроза для каких-то своих привилегий. Может быть, это и связано с равноправием гендерным, но в большей степени, наверное, про ресурсы в плане денег, работы, например, почему к иммигрантам так осторожно относятся, потому, потому что предполагается, что они будут отбирать наши рабочие места, ну и опять же посягать на нашу культуру, которая часть идентичности. Спасибо, хорошо. Вот, а... Только различия становятся более видимыми, то сразу начинаются конфликты. Как только наши идентичность ставится под угрозу, мы начинаем немного нервничать и переживать. Что, как можно исправить эту ситуацию? Что можно делать с нашей естественной склонностью реагировать, может быть, враждебно на различия, на другие способы жизни, отлично от наших? Не бояться думать и разговаривать, наверное. Сказать, конечно, проще, чем сделать. Ну да, то есть в общем смысле, это, кажется, вообще развитие политической культуры, когда бы больше разных людей участвовали в политической жизни, потом э, в медиа больше разных историй про разных людей для людей, которые просто живут, там, не работают в медиа, не занимаются политикой, это, мне кажется, может быть таким развитием толерантности, усилие всегда думать, что есть другие люди. Например, если вы организовываете какое-то мероприятие, можно подумать, что есть люди, у которых есть маленькие дети, как они придут. Или люди, которые передвигаются на коляске, или люди с ограниченным зрением. То есть это какое-то совершать усилие. Потому что мы вроде как не против, чтобы разные люди приходили, но для нас их отличия остаются в таком слепой зоне. То есть нужно думать, кто бы мог, кого мы исключаем. То есть постоянно вот это рефлексировать. Ну, у меня, на самом речи, подобный отказ, и он совпадает с бачением нашей организации это размовлять и делать больше бачным. Размовлять... Мы долго, на самом речи, уже уполниваемся, что это главное, в принципе. Нас не... Снова таки, нас не вучить размовлять, нас не вучить коммуниковать, на самом речи. У тех установок, где мы и вучимся, достатково в державных установах, <laughs> достатково авторитарные подоходы, тебе кажут, что робить, что не робить, и не учат при этом разговаривать, разговаривать с женщинами, аргументовать свою позицию. И мы видим, сам формат приключевой библиотеки, и он так бы на коммуникации. Головное творение складается в том, что только, когда мы нареште поразговариваем с человеком, у нас что-то разборется, мы будем глядеть по-иншему на этих людей. Другая наша уже, с которой мы так же работаем, это ипотеза про то, что когда разные социальные группы будут больше бачными в публичных просторах, то, ну, грубо говоря, они так же станут нормальными. И они для нас станут нормальными, там, у, у двух костей обовязково да, нормальными, потому что мы будем бачить. И для нас человек, который у вас ласку, уже не будет часть излиш натуральным, потому что э, инфраструктура будет комфортной, это люди будут по, всю, будут по всю, и мы их будем воспринимать типа, как часть своего реча истинности, и они не будут в, как, восприниматься, как что их нема, и поэтому про их не нужно думать. Это так же важно для меня, думать про других. И тут сразу так же получается принцип ничего про нас без нас, потому что венгры складаны думать за других и простие разом с другими думать про их, как им бы было комфортно. Мы так само сейчас с на работу, мы будем расширять работу в следующем году. Их и пай организации, которые работают, смотрим, например, организации, которые работают с людьми с инвалидностью, с людьми с порушениями слуха, зрока. Мы разом вместе строим разные гайды про то, как же не забыть создать полные потребы, учесть полные потребы людей, сделать для них условия, в которых им будет комфортно присутствовать в этих просторах, потому что верный частоколи Думать про мероприемство только со своей кропки влечения, только со своего досвида ты близкого что-нибудь забудешь. Я думаю, мне Мама маленьких детей, и я не буду уявлять, что... А что нового потребность? Ну, цадьки наполнены. Это максимум, что я сама себе придумаю, да, там... Да, или там да, не веду. я ем мясо, поэтому я могу просто не узгадать про то, что, о, блин, есть же люди, которые не едят мясо Например, у них треба зарабатывать какую-то иншую ежу, потому что у нас мероприемство дожится три года за городом, и других вариантов нема И в этом смысле, ну, и, и я еще больше згодна с Таней, когда ты кажешь, что треба работать в выселке, Потому что я реально разумею, что в это высылки, где они видели просто, думая: а, ну вот, еще люди вот список, что треба сделать. Это реально праца, и на первых этапах это велика складанная праца, спробовать никого не забыть, спробовать улучшить все потребы, не раздражняться на то, что это потреба есть, некоторые потребы могут не супер суперглупыми, не ведаю, и ты будешь сидеть и со своей позиции думать, это фигня какая-то, что они не смогут потерпеть день? Но, на самом деле, не, не, не смогут, будет некомфортно и, и так далее. Поэтому это самая великая такая праца по принятию наших, я ну, по-иншему, и назвать это не могу, кроме праца. По поводу, я вот сейчас вспомнила э, фразу одну, когда мне один коллега сказал с э, зарубежной, э, вдруг задал вопрос. А почему белорусы так ненавидят себя? Говорит, это ненависть какая-то. И я вот сейчас подумала, что действительно мы живем в капкане вот этого вот модернистского представления о каком-то идеальном человеке. белый, конечно же, и вся эта красота нечеловеческая с идеальными пропорциями. Вот. И мы относим ведь это не только к остальным, мы ведь это относим и к себе. И в школе нас тоже воспитывают, что есть некий набор. Ну, безусловно, есть какой-то консенсус в обществе должен существовать, да, иначе мы не сможем жить. Да, но, но в школе э, не говорится о том, что разнообразие большое, что люди очень разные, что, что, что, что вообще нет чего-то такого, что сейчас уже мы не говорим, что признано всеми. И вот начиная с себя, мы начинаем ненавидеть себя, потому что мы не представляем собой вот этого вот э, э, универсального, идеального человека. И, естественно, с теми же мерками мы относимся и к другим. И вот это вот и угроза мне, и угроза остальным. И вот это вот понимание, что мир разнообразен, что, в общем-то, не обязательно все это золотое сечение, это, это наше все. Вот, наверное, это тоже важно. И это нам мешает представление об этом. Спасибо большое. Может быть, в зале, у аудитории есть какие-то вопросы возникли по поводу того, как мы относимся к различиям, принимаем их или не принимаем, что нам делать, чтобы лучше признавать различия. Есть какие-то вопросы? Или я перейду к части исследования? Есть вопросы? Да? Есть вопросы, да? Ну, честно говоря, когда возникает вопрос о толерантности там, белорусов, итальянцев, французов, то я, например, не понимаю смысла слова «толерантность». Я считаю, что это ни о чем. То есть в это слово попытались учесть очень большое количество, скажем так, эмоционально-психологических слов, которые отражают эмоционально-психологическую структуру личности. То есть общительность. А, а? А, а, а, что? То есть я не понимаю смысл этого слова толерантность. Это пытается одним словом, скажем так, описать многообразие вот этих вот поведенческих и психологических, скажем так, нюансов, которые возникают в общении и в жизни человека. Я, например, это слово не воспринимаю. потому что есть веротерпение, веротерпимость, есть там понятие скажем так, человека, любовь, ну и так далее, и так далее. Это самое. И вот этот семинар, вот эту вот лекцию, я пришел к одной единственной мысли, что нам, как белорусам, как нации, не хватает вот такого социального общения. Нас надо учить этому социальному общению друг с другом. В коллективах, где-то вот, в каких-то слоях, в каких-то... Общение. Да. Вот, я вырос в советской системе. Да, у нас было да, развито чувство коллективизма. И где бы в каком то коллективе чужом я не оказывался, где бы в каких вот таких последках интеллигенция, ученые, скажем так, кристианство или еще где то мы всегда находили общий язык, и всегда у нас было нормальное, хорошее общение на каком-то определенном среднем уровне. Вот сейчас я наблюдаю такую тенденцию что каждый человек как бы автоматически превращается в девочку. Все его социальные вот эти вот навыки общения, э, ментальные какие-то вещи обрезаются, и человек как бы в кокон вот в таком вот э, карсулируется. И для того, чтобы из этого кокона вывести человека, нам нужно просто вот, ну, скажем так, устраивать э, психологические тренинги, посвященные общению человеку друг другу. Возьмите итальянцев, возьмите французов, они толерантные нации, но как они общались а между собой? Возьмите возьмите вопросы, а вопрос Вот вы говорите про то, что в советское время был коллективизм и было общение в советское время. И мне интересно, вот в этих коллективах а, люди были одинаковыми или были разные люди и сильно отличались между собой? Может быть, а, были какие-то различия, которые не принимались? Или считались чем-то плохим, нехорошим, невозможным, от чего нужно избавиться. Ну, в общем-то, сейчас э, скажу немного. Идеология была, э, в общем-то, одна и та Под эту идеологию вроде бы люди, как бы, должны быть одинаковыми, стандартными, шаблонами. Но, когда общаются конкретным человеком или как, э, с каким-то там коллективом или группой людей, э, выявляется, что они все разные. Они разного уровня, разного характера, разных, скажем так, чувствований разных и так далее, и так далее. Вроде бы все стандартно по шаблонам, а когда конкретно начинаешь общаться, видишь, что это ну, другой совсем человек, это не шаблон. Понимаете, нельзя о каждом человеке тогда было сказать, что они все одинаковые. Каждый был со своим темпераментом, со своим характером, со своим, скажем так, образованием, и так далее, и так далее. было личность. Мы, личности, общались друг с другом. Сейчас это все обрезаны. А к чему это? Вернее, что подвигло к тому, что мы стали все вот такими эмоционально обрезаны. Ну, интернет можно на это все свалить запросто. Угу. Потом глобализация, когда на ну, тебя внешнее давление вот такое вот оказывается. И не в состоянии как-то противостоять Хорошо, хорошо. хорошо да. Спасибо большое за ваше мнение. Я, я не знаю, нужен ли комментарий. Единственное, что по поводу терпимости, действительно, с точки зрения эмоционально-психологической, действительно терпимость находится в ряду целого спектра чувств, от полного приятия до агрессии. Это один момент. Второй момент ⁇ то, как это трактуется на политическом уровне, как политика, как декларации. Я могу даже специально принесла, могу зачитать, чтобы, чтобы не было разночтений. То есть, когда политики говорят о терпимости или о толерантности, они говорят о следующем. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Терпимость — это не уступность, снисхождение или потворчество. Терпимость — это, прежде всего, активные отношения, формируемые на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ну и так далее. То есть здесь, в общем-то, когда об этом говорят политики, вот, вот они говорят об этом. Когда мы, люди, говорим о том, что кто-то нетерпимый, мы, мы можем э, отсылать действительно к политическому уровню, либо э, говорить о своей э, или чьей-то эмоционально-психологической позиции. Это один момент. Второй момент, что касается э, советского коллективизма, да, то на самом деле я тоже жила в советское время, и э, Знаю прекрасно о многочисленных случаях астракизма. людей, которые вообще исключались, не говоря уже о представителях ЛГБТК плюс сообщества. Да? То есть они, законы даже, по-моему, были, которые, в общем-то, это наказывали. Да? Поэтому, как карали да, тюремным заключением, поэтому, в общем-то, да, все были равны, но были равны те, которые вот, идут в ногу. Вот. Ну, в общем-то, никакой ностальгии, поэтому у меня нету. Спасибо. А еще вопросы, да? А, хорошо, тогда можно? Да, бывает часто такая ситуация, что под терпимостью понимается плюрализм мнений, которые часто друг с другом конфликтуют, вступает такой очень острый конфликт. Допустим, там, представитель ЛГБТК э, или, или там, э, феминистических взглядов э, высказывает какое-то свое мнение, а в ответ слышит что-то такое э, резко мезогинное, и оправдание, в качестве оправдания приводится а у меня такое мнение. Ну, вот, э, да, я не соглашаюсь с тем, что там, женщины, быть прав, про, э, там, и женщины и мужчины должны быть э, равнены в правах, но вот у меня такое мнение, имея на него право. И э, вот у нас же там плюрализм в обществе, э, вот почему ты не принимаешь мое мнение, у меня такое. Ну вот как вы на такие высказывания предлагаете реагировать вообще? Это же очень распространена ситуация сейчас, вот, э, ну, интересно. Начну, да? потому что, во-первых, это нормально, да, то есть то, что у людей разное мнение, вот он у нас плюрализм. Дальше. Вы высказали э, свое мнение, ваш оппонент высказал свое мнение. Дальше нужно, на самом деле, понимать, какая ситуация. То есть хотите ли вы именно этому человеку, здесь и сейчас, доказывать что-то, да, и, и насколько он, например, вменяем, потому что есть люди, которые просто заядлые спорщики, которые готовы э, спорить э, на любую тему. То есть после того, как вы себе ответили на все эти вопросы, вот. Да, нужно начинать дискуссию, но дискуссию тоже аргументированную, то есть озаботиться самой тем, какие аргументы... Во-первых, понять, какие аргументы у этого человека. Да? Потому что первое, чтобы я спросила у этого, ну, если бы я вдруг решила, что я буду здесь связываться в дискуссию, первое, чтобы я спросила, почему вы так думаете. И вот только после того, как человек бы мне ответил почему он так думает, или она, после этого, наверное, я бы начала что-то возражать, если, если это нужно этому человеку и мне. Потому что очень часто бывает твое мнение против моего. И еще есть один момент. Когда мы затеваем такую дискуссию, мы плохо информированы. У нас у самих недостаточно аргументов, чтобы оставить свою точку зрения, мы обижаемся и вот эту вот нашу вину перекладываем на другого человека, потому что якобы это не наша проблема, что мы плохо информированы и у нас мало аргументов, а это вина того человека, потому что он с нами не соглашается. Да? Вот. то есть, и вот, когда мы вот это вот все принимаем во внимание, и что самое главное, ну, это то, что очень важно для меня, да, это то, что мы даем человеку моральную свободу, свободу высуждений, он имеет право приходить к своим собственным суждениям своим собственным способом, и он всегда имеет право его высказывать. Вот это первое, с чего мы вообще должны, реагировать, вот первое, для меня лично, позиция, с которой мы вообще должны реагировать на любое высказывание какое угодно. Здесь я могу возразить, вот тоже можно привести пример парадокс Попера. да, то есть если мы учитываем что или соглашаемся с тем, что у каждого может быть свое мнение, значит мы можем согласиться с тем, что там у фашистов может быть свое мнение Абсолютно. у ну, Абсолютно, но парадокс Попера, вот я вам зачитаю дальше, что Попер об этом говорит, потому что не хочу. Своими словами а, Поппер вот что об этом дальше говорит Он говорит, что а, Я а, Вовсе не заключаю, что мы всегда Должны подавлять высказывания а, Нетерпимых а, Суждений а, до тех пор по, Поскольку мы можем Рассматривать их и справляться С ними при помощи рациональной аргументации И а, а, Поддерживать Я просто сразу с английского И а, проверять их или подвергать их проверке с точки зрения общественного мнения. До тех пор, вот пока мы можем это сделать, подавление, конечно, будет неразумным. То есть это опять, это опять очень сложный вопрос который касается пределов ограничения свободы высказывания. Кстати, про язык ненависти я тоже могу сказать, про который мы сейчас так много замечательно говорим. Вы знаете, откуда появился в декларации вот это выражение «язык ненависти», когда он обсуждался? Это, это, это словосочетание было внесено по настоятельной просьбе Советского Союза. Потому что это была холодная война, то есть это уже начиналось противостояние между своими э, системами, тогда уже пропагандистские вот эти вот э, э, начинались э, э, заходы со всех сторон, именно советский союз настоял. Или она раза сопротивлялась ее сторонники, а советский собственно настоял чтобы а, о языке ненависти вот это вот выражение было включено. Потому что оппоненты этого словосочетания говорили, что язык ненависти, вот это вот, если мы включим это в декларацию, то это прямое ограничение, свободы, выражения, мнений. Мне кажется, я тоже прокомментирую. А еще был человек молодой, за женщину. Мне кажется, тут надо разделять личный контекст, если вы общаетесь ну, в таком приватной сфере, тогда это просто вопрос там, ваших границ и вообще, наверное, может быть знаком, что человек не очень-то хочет с вами что-то обсуждать и на самом деле приходить к какому-то консенсусу. То есть, если он не хочет понять вас, зачем вам стараться навязать свою точку, навязывать свою точку зрения. Но мне кажется, что все-таки, если это публичный контекст, есть ну, социальная справедливость, вообще связанность тесно с понятиями о личном достоинстве, и когда это уже происходит такие публичные оскорбления, ну, тут надо смотреть, я не знаю, уголовный кодекс, ну, или не уголовный другой кодекс. Ну, да, я не знаю, насколько там сильное оскорбление, но ну, и опять же понятие хейт-спич, может быть, оно и было тогда введено, введено, язык ненависти. Но сейчас, насколько я знаю, он очень сильно развивается, этот концепт. И это вполне конкретные там, высказывания, конкретные вещи, которые, хотя у нас тоже, я так, насколько знаю, в Беларуси ведется бурная дискуссия по поводу того, что считать хейтспич, что нет. Но есть такой феномен, и это не всегда безобидно, на мой взгляд. Спасибо. У нас еще был один вопрос. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Костя. Такой вопрос. Я услышал из этой дискуссии, что среди белорусов распространена такая толерантность форма апатии, безразличия. То есть мы как будто бы толерантны к тем людям, которые не угрожают нашей идентичности, которые где-то далеко, если эти различия какие-то невидимы и так далее. И в противовес, по крайней мере, некоторые из вас говорили, что нам нужно продвигать другую толерантность, ту толерантность, которая основана на понимании, то есть нам нужно рефлексировать, почему эти люди другие, нам нужно задумываться о их потребностях, ты о том, что нам нужно разговаривать с ними, развивать политическую жизнь, и мне кажется, что если делать так, то если задумываться о том, почему люди разные, почему раз различается образ жизни и так далее, то, э, ну вот, например, мужчины, женщины, разный образ жизни, но это не просто различия, которые можно принять. Мы можем задаться вопросом, почему так, кому это выгодно, и мы не поймем, что на самом деле это асимметричное различие, то есть мужчинам выгоден, выгодны существующие гендерные рамки. Если мы задумаемся, почему одни люди богатые, другие бедные, мы увидим, что причина в том, что экономика устроена асимметрично. И вот продвижение вот этой рефлексивности, если разные группы будут представлены в политическом поле, если мы будем со всеми говорить, о всем задумываться, не приведет ли это не только к тому, что с некоторыми людьми мы будем лучше уживаться и жить более мирно и дружелюбно, но и к тому, что это обнажит новые социальные конфликты, вскроет противоречия и будут новые столкновения в обществе. Как вы думаете, строит в ну, как-то. На самом деле, да. Будут новые столкновения, и это хорошо. Когда выявятся новые социальные противоречия, это хорошо. Потому что хуже, когда социальные противоречия не выявляются, и с ними ничего не происходит. Другой вопрос, как с этим ладить потом, да? То есть, каким образом выходить из конфликта? Разные есть способы. Конечно, есть способ подавления просто, и опять ухода от рассмотрения этих социальных конфликтов, но... Если мы будем стараться разговаривать, и если мы будем давать возможность многим людям стать видимыми, то возможность для подавления и образовываться, и там прочее, прочее, о чем мы говорили, то, может быть, возможностей для подавления вот этих вот дискуссий и а, очевидности противоречия новых групп будет меньше. Мне кажется, тут два момента есть. Во-первых, вопрос власти, да, действительно, если там... Ну, в общем, люди, богатые люди хотят богатеть, да, по такой логике, и им выгодно положить такое положение, чтобы там бедные, уязвимые оставались такими же с одной стороны, но экономика это же не единственный, не единственный аспект вообще общественной жизни, и поэтому вот проводя такие дискуссии и что-то меняя, мы можем эту власть усиливать свою, и Кроме экономического дискурса, выводить еще какие-то другие дискурсы, потому что качество жизни не определяется только экономическими показателями, ростом ВВП и, и прочее. Сейчас уже это на уровне там, ООН и других серьезных организаций признано. А с другой стороны, я знаю, что в коммерческом секторе есть исследования по тому, насколько растет эффективность и производительность, если включаются другие группы. Например, мы всегда недополучаем ресурсы от женской группы, да, или от каких-то, ну, других людей, других культур. И вот есть такая экспертка хорошая, которая работает там, в IT-компании крупной, Анна Бондаренко она всегда про это говорит. Может быть, из этого медиа тоже можно про это почитать. Есть конкретные исследования, которые э, подтверждают это и просто об этом нужно знать и рассказывать бизнесу в том числе. Антон, тут, тут было еще питание. А, Гали Гали С -с -с. Максим, есть Здравствуйте. Скажите, такой вопрос. А что... Бывают такие ситуации, когда толерантность выступает нетолерантно. То есть та же группа, вот, допустим, был один из кейсов, например, когда ЛГБТ-сообщество, которое выступает, требует толерантности, но при том же, вот, допустим, был бренд-менеджер, то есть э, Брэндон Айк руководитель в компании Mozilla, который просто пожертвовал деньги на поддержку семейных ценностей. То есть, тем самым он просто выразил свое мнение, что... Да, И ЛГБТ-сообщество как бы, активно ополчилось, и человеку просто пришлось уволиться. То есть не было ни оскорблений, ни дискриминации. просто Его отличалось мнение, было не столь толерантным, оно было высказано в, тем, что, высказано в той форме, что он пожертвовал тысячу долларов фондом семейных ценностей. Это, а вот это... это были его деньги, которые он пожертвовал, просто поддержав семейные ценности. Высказал корректно свое мнение. За это его контактировали. Люди, которые требуют толерантности, грубо говоря, съели. Но это мы опять возвращаемся к парадоксу толерантности с одной стороны. С другой стороны, мы приходим к ситуации, когда слова становятся оружием. Да? Вот этот нелиберальный дискурс, потому что Здесь, кстати, очень интересно, потому что компании выгодно демонстрировать определенный набор ценностей, потому что благодаря демонстрации этого набора ценностей она сохраняет лояльность клиентов, получает дополнительные дивиденды и так далее. И весь этот скандал на самом деле был чрезвычайно выгоден компании, потому что вот уязвимая группа. Вот, его уволили там и прочее, прочее. Это, это был замечательный пиар просто, вот я вам точно скажу. Что касается другого, ну, почему уволили, например, да? что касается вот этой а, нетерпимости, вот как раз-таки в рамках парадокса толерантности я обсуждался этот вопрос, например, а, что касается религиозной толерантности. Вопрос, на которого нет ответа, на самом деле, и о нем надо думать. Потому что что касается толерантности религиозной, а, мы предполагаем а, толерантность к религиозным группам, как многие из которых сами по себе нет, нетолерантны которые нетерпимо относятся к иноверцам. И что нам делать в этой ситуации? Да? То есть позволить себе как-то их переделывать или не переделывать. Но вот не знаю, я ответила ли на ваш вопрос, я думаю, что, может быть, там ответят Майона и Татьяна, но мне бы, вот я сейчас подумала, хотелось вернуться к вопросу с точки зрения там, социальной справедливости и уязвимых групп. Смотрите, о чем я думала всегда – когда мы говорим в Беларуси об уязвимых группах, мы говорим о ком угодно, да, много о ком, но почему-то мы не говорим о тех, никогда мы, вот я не слышала вот в дискурсе таком о, о тех, о бедных и о тех, кто живет за чертой бедности. Мы их каким-то образом рассовываем по другим группам, да, уязвимым, и мы этого не видим. И вот, вот эта категоризация, вот, я не знаю, там Антон как раз хотел, наверное, про уязвимые группы сейчас рассказать, но вот это пусть будет вступление да, к уязвимым группам, вот, потому что вот это вот, мы используем категоризацию уязвимых групп, которая не всегда соответствует белорусскому контексту, и в итоге вот эта категоризация, она просто затушевывает, вот эти вот имущественные классовые различия, которые существуют у нас в стране, потому что если даже взять то же самое сообщество ЛГБТК+, да, то многие из этих людей не очень бедные, но мы говорим о них, но мы говорим о тех, кто, кто очень беден. То есть и вот, вот здесь как-то нужно очень осторожно вот этот вот вопрос, конечно, социальной справедливости, и о чем нам ребята вот на предыдущей сессии говорили, о том, что мы все-таки живем в капиталистическом обществе, да, и не все у нас так хорошо, как нам бы хотелось, даже если мы будем очень терпимыми, конечно, это нельзя забывать. Ну, я могу дать, например, только пару слов про. В принципе, таких конфликтов сейчас возникает все больше и больше, на них все больше гучные. Часто, на жаль, у меня особисто остается такое... Почуть все того, что правым оказался просто той, кто гучнее кричал. И... Даже когда тот человек, эта группа, чью позицию я поделяю, у меня остается не очень приятное чувство после таких публичных скандалов. И для меня это все равно про культуру коммуникации, про то, какая она, какая она у нас, какая она за межой, у кого есть право голоса, и он может его гучно доносить, у кого его право голоса меньше, его не столько хочет слушать. И это, правда, очень важное питание про обмежевание свободы слова, кали, как, мова ворожастия, что мы можем сказать, что не можем сказать. Для меня особо, ну, такая абсолютная мяжа, это все то, что закликает догвал. Вот тут, докладно, нужно сказать «стоп». И важно, кто и, и, ну, это говорит. Все, что течится закликает до в отношении до той и той группы, докладно Повинны как бы, уже просекаться и тут не может быть толерантности до таких выказываний Но за всем остальным все складаний Но вот, с публичными скандалами это, на жаль, у меня поколевает очевидение Что кто кричит гучнее, тот часто больше правы Поверь а так само не всегда правильно Я бы хотел у нас Хотел э, показать небольшую презентацию своего Смотри, У меня есть вопрос. Может быть, этот микрофон будет лучше работать? Э, раз, раз. Наверное, лучше. Можно следующий слайд? Да. Еще один. Это исследование, оно... В ней участвовали те люди, которые непосредственно работают с уязвимыми группами, то есть сотрудники общественных организаций, которые занимаются поддержкой людей с инвалидностью, или людей, живущих с ВИЧ, или людей в конфликте с законом и так далее. Вот. Или, кроме сотрудников общественных организаций, в этом исследовании участвовали еще журналисты. И я в двух часах расскажу про то, как они воспринимают разные уязвимые группы и видят разные различия. Можно следующее слово? Что... А, на самом деле, консенсус в том, какую группу можно считать уязвимой, а какую еще нельзя, в принципе, сложился. Уязвимая группа, то есть такая группа людей, в отношении которых общество и государство должны прилагать особые усилия, чтобы эти люди участвовали в общественной жизни полноценно, наравне со всеми остальными. Консенсус есть в отношении людей с инвалидностью, людей с психическими или умственными нарушениями, людей, живущих с ВИЧ и пациентов Более или менее консенсус есть также в том, что люди без гражданства тоже могут сейчас свои звены, и нужно прилагать и общество, и государство особые усилия, чтобы включать их в жизнь. В отношении всех остальных, хотя большая часть людей, которые работают непосредственно с этими группами, считают, что им... Тоже нужно, тоже нужно продать особое усилие, но все-таки есть и значительное число несогласных с тем, что эта группа уязвима. Можно по слайду промотать? Можно следующий? Или, или даже еще один попроще будет? Следующий, да. Вот, а... По идее, была гипотеза до начала этого исследования, что если у организации есть опыт работы с этой уязвимой группой, то они будут воспринимать эту группу как действительно уязвимую. А если опыта работы нет, тогда эту группу не будут воспринимать как уязвимую. На самом деле это не совсем так. То есть, да, у большинства организаций, которые попали в выборку в наше исследование, есть опыт работы с людьми с инвалидностью, и все считают их уязвимой группой. Есть опыт работы с онкопациентами, и все считают онкопациентов уязвимой группой. Но нет опыта работы с людьми, живущими с ВИЧ, и тем не менее их тоже очень многие считают уязвимой группой. В то же время есть опыт работы с людьми с алкогольной зависимостью или с потребителями инъекционных наркотиков или ЛГБТ, но эти группы не считают уязвимыми. В принципе, люди часто комментировали вот, наш набор уязвимых групп как не совсем корректно, потому что есть действительно уязвимая группа, те люди, которые стали жертвой обстоятельств, которым действительно нужна поддержка. И есть другая, другой тип уязвимых групп, которые на самом деле просто сами немного виноваты в том, в каком положении они находится, и нуждаются, например, в духовном исцелении. Это просто цитата из одного из открытых ответов в принципе вот, в отношении разных уязвимых групп есть разные стереотипы и в частности в отношении тех людей с опытом работы, с которыми имеется значительный опыт работы имеется но они не воспринимаются как уязвимые в отношении этих людей есть два стереотипа во-первых их считают виноватыми в своих проблемах но ну, это довольно очевидно естественно. а второй стереотип довольно неожиданный это мнение, которое разделяют многие сотрудники общественных организаций, что людей из этих групп в каком-то смысле стоило бы, лучше было бы изолировать Что имеется в виду? Людям бы не хотелось работать вместе с людьми из этой категории в одном кабинете и лучше было бы, если бы школьники из этой группы, ну, например, школьники в конфликте с законом, лучше бы, если бы эти школьники учились отдельно. Довольно значительная доля людей с этим согласна. Ну вот здесь, на этом слайде мы видим, что они сами виноваты в своих проблемах. Четыре категории, которые, которых, которых обвиняют в своих проблемах, это потребители инновационных наркотиков, люди с алкогольной зависимостью, люди в конфликте с законом и ЛГБ, ЛГБТ-люди. Можно следующий? А вот если посмотреть, кого лучше изолировать, то здесь немного другая ситуация и может быть даже тревожная. Потому что мне не удивительно, что люди с алкогольной зависимостью и потребители инновационных наркотиков в отношении этих категорий будут сильные изоляционные настроения. Но третья группа, которую хочется изолировать, то есть не работать с ними, не учиться с ними, это, это люди, которых все, в принципе, считают абсолютно уязвимыми и в отношении которых есть большой опыт взаимодействия и работы. Это люди с психическими и умственными нарушениями. То есть э, в отношении этой категории можно говорить о том, что существует у минимум у 20% сотрудников сервисных общественных организаций, которые помогают этим группам, у них существует предубеждение и страх в отношении этой категории. Можно дальше? Этот слайд немножко сокращен, я его уже показывал. Это что заслуживает общественного пристания. Я просто показываю, что на самом деле осуждение людей, потребителей инъекционных наркотиков или людей с алкогольной зависимостью в наших белорусских условиях абсолютно естественно, потому что большая часть населения их осуждает, и если смотреть на цифры по сотрудникам сервисных организаций, то уровень осуждения гораздо ниже. В общем, на самом деле, исходя из того, что мы знаем о белорусском обществе, мы могли ожидать, что у сотрудников НГО будет гораздо больше стереотипов, чем обнаружилось. Так что это хорошая новость. Вот. Теперь я хочу рассказать про журналистов очень кратко. Следующий слайд, можно? Журналистов в исследовании поучаствовало меньше, чем сотрудников организаций, поэтому сравнивать пока что еще нельзя, исследование продолжается. Но какие-то предварительные результаты я могу показывать, и... Здесь такой же консенсус в отношении уязвимых групп, только что добавляется более очевидный консенсус в отношении беженцев и людей без гражданства. Их тоже журналисты признают уязвимой группой наравне с людьми с инвалидностью и так далее. Вот. Но, например, ЛГБТ занимает более низкую позицию. Следующий. Так. На этом слайде показаны стереотипы, которых поддерживаются журналисты а именно сами виноваты представители этой уязвимой группы или представители этой уязвимой группы лучше изолировать. И мы видим, что э, становится сами виноваты не супер среди журналистов. То есть журналисты не склонны обвинять э, людей из уязвимых категорий как, как э, греховных или плохо себя ведущих и поэтому заслуживших э, то, в чем они оказались. Но тем не менее, вот, желание изолировать их или не включать их в свою собственную жизнь, оттолкнуть их довольно сильно, и оно проявляется не только в отношении потребителей инъекционных наркотиков, но также и в отношении ЛГБТ-людей, в отношении людей, живущих с ВИЧ, людей с психическими расстройствами и так далее. Можно следующий раз? Теперь немножко про некорректные высказывания, которые можно называть языком вражды. По результатам исследования можно сказать, что те люди, которые нормально относятся, считают приемлемым язык вражды, в легких формах, скажем так, эти люди не обязательно разделяют предубеждения в отношении уязвимых категорий. И наоборот, те, которые считают, что некоторые слова и выражения недопустимы, тем не менее могут испытывать какие-то предубеждения, в частности, желание изолировать ту или иную категорию. Например, большинство журналистов, больше половины, считают, что выражение "инвалид-калясочник" или «страдающий от ДЦП» допустимо использовать в своих статьях. При этом очень мало журналистов сказали бы, что лучше, если бы дети... На колясках там, или дети с ДЦП учились отдельно от остальных детей. Нет, они так не говорят, они так не считают. И наоборот, журналисты, которые говорят, что, ну, например, сексуальное меньшинство или нетрадиционно-сексуальная ориентация – это неприемлемое выражение, тем не менее могут придерживаться такого мнения, что я бы не хотел работать в одном кабинете с человеком из ЛГБТ, ну и так далее. Последний вопрос, который был для журналистов, как они думают, стоит ли писать обо всех уязвимых группах или о ком-то можно не писать. И здесь тоже хорошие новости. В большинстве случаев, конечно, с некоторыми оговорками, в большинстве случаев журналисты думают, что писать нужно про все уязвимые группы. Хотя меньше всего, конечно, они уверены в том, что нужно писать о цыганах и о представителях ЛГБТ. На этом все. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии наших экспертов? У меня есть интересный комментарий по поводу Европейского суда по правам человека. И вообще понятие уязвимой группы, оно появилось только в начале 2000-х годов, потому что до этого были группы риска, и первый кейс, который Европейский суд по правам человека, меня сейчас правозащитники поправят, если я что-нибудь перевру, он как раз касался случая... Чепман, по-моему, против Соединенного Королевства, это была женщина-цыганка, и она хотела построить, по-моему, на своем участке кипитку, и ей не разрешили, она обратилась в Европейский суд по правам человека, суд принял очень интересное решение. Суд не удовлетворил ее иск. На тот момент понятие э, «уязвимая группа» еще не утвердилось, но, суд сказ... но решение было принято таким образом, что Соединенное Королевство должно э, пересмотреть там, знаю, свою позицию в отношении цыган, поскольку это специфическая группа населения, и уважать их э, стиль жизни и прочее-прочее. Э, и дальше потом стала развиваться вот эта вот вся ситуация с уязвимостью в 2016 году. Было дано определение в докладе о, о, о, о, о развитии человечества, что такое уязвимая группа. Причем а, представление о том, что такое уязвимая группа довольно неопределенное. Оно очень относительное, революционное, контекстуальное. И а, наша проблема заключается в том, в связи с некоторые теоретики считают, что а к понятию уязвимым группам, уязвимые группы нужно относиться не социалистки, то есть, кто у нас уязвим, не называть уязвимые группы, а определять условия, которые делают разных людей, и может быть даже целая группы людей уязвимыми, и даже, если мы говорим, что есть какие-то уязвимые группы, все равно в рамках этой уязвимой группы, но в всяком случае, это позиции, ну, как вот европейского суда по правам человека, выяснять уязвимой, собственно, индивидов. Но что интересно, вот в понятии уязвимой группы, да, именно вот, вот первое вот это вот решение, что права индивида не были удовлетворены, то есть иск конкретного человека не был удовлетворен, то есть человек остался ни с чем, а вот оппозиции уязвимой группы, о том, как бы улучшить их положение в целом, да, стали думать. Вот здесь вот это вот, поэтому... Само понятие уязвимой группы в этом отношении, мне кажется, достаточно сложным. И второй момент, когда мы говорим еще о нетерпимости, здесь очень, вот когда мы фиксируем уязвимые группы, вот сама эта фиксация списка уязвимых групп может порождать ту же самую нетерпимость. Потому что я, а опять, может быть, это не совсем корректный пример, но я предположим, очень бедный человек, а к которому не говорят, что он находится в уязвимом положении. Видит э, красивого молодого человека или девушку, хорошо одетого, откормленного, да, ну, то есть хорошо питающегося, который говорит о проблемах, которые существуют у сообщества ЛГБТК+. Какова, каково будет отношение этого очень бедного человека, тому, кто, как ему кажется, находится в замечательной ситуации. Да? То есть, поэтому, когда мы говорим об уязвимых группах и говорим о них публично, то есть это все надо делать очень правильно, очень аккуратно, очень осторожно. И главное говорить, я бы вот предложила, если бы меня спросили, говорить не о группах все-таки о людях в уязвимых положениях. Аж когда мы говорим о мигрантах, как об уязвимой группе, среди них есть люди, которые хотят оставаться такими же богатыми, какими они были на родине. И есть люди, которые лишились всего, да. и все они у нас мигранты. да. И мы говорим о них. И люди, вот когда мы говорим, что надо встречаться, то есть когда мы в своей обыденной жизни, кто-то встретился с мигрантом, который хочет быть просто богаче и естественно, когда он слышит там всякие инвективы по поводу того, как тяжело живется мигрантом, его будет очень трудно э, э, говорить. Но вот мне кажется, что вот этот кейс самый первый. Мы все должны иметь в виду, когда вот говорим об уязвимой группах. Спасибо большое. Может быть есть еще вопросы в зале? Okay. Тогда, да. Наверное Хорошо. я. Спасибо. Хочу предложить завершить эту сессию. Я хочу выразить огромную, огромную, огромную благодарность. Я хочу выразить огромную благодарность. Я ее выражу. Посмотришь. Я хочу выразить огромную, огромную благодарность всем тем, кто смог сегодня присоединиться к этой дискуссии. хочу высказать огромную благодарность за те вопросы, которые были обозначены в ходе этой дискуссии за те отношения, которые были высказаны, и э, за расширение, возможно, э, поля, э, за понимание того, что все намного сложнее, что есть очень много подводных камней, которые могут быть незаметными, незамечаемыми. Когда мы разговариваем о таких э, вещах, как уязвимость отдельных людей или групп, э, я благодарен за предостережение э, не обобщать, когда мы говорим о каких-то группах, потому что действительно все разнообразны. Uh, и да, еще раз полагать за очень-очень интересную дискуссию. Мне кажется, она была очень полезно uh, сегодня, когда мы говорили о возможном построении общества, uh, основанного на, на принципе равенства и инклюзии. Вот. Спасибо большое вам. Я предлагаю сделать я хочу попросить, не знаю, раунд благодарности для участников участниц панели. Хочу предложить сделать перерыв на 15 минут, э, и через 15 минут буду рад всех вас видеть для того, чтобы продолжить разговор, точнее начать разговор с Татьяной Кузнецовой о том, как гендерные стереотипы мешают нам э, в борьбе с этологическими проблемами. Вот. Спасибо большое, будет очень классно, я уверен.